Иди, зайди, подправь, указание <соспорядок> дает. <соспорядок> играй, играй, чудо лохматый. М <Слышко> mm, че бросил-то, а да, <Слышко> да. ой, mm все -hmm.